Всем привет, рада всех приветствовать, кто смотрит это видео, хотим поделиться с вами своим небольшим опытом и своим маленьким приобретением, которое у нас появилось в нашем семействе. Я думаю многие знают, после обрезки деревьев, после обрубки леса, в основном остаются ветви. И их некуда девать, основном мы полили. Сейчас, после приобретения, у нас есть вот такая супермашина, дробилка, дробилка детей. Это то, что получается кофе. I'm